Всем привет, с вами Макс Риск, это у нас событие, открываем все сундучки Значит, смотрите, золотой сундучок, два обычных и магазинчик А ну-ка, что оно такое? Ничего не выпадает, но все может быть Конечно, друзья, с вас подписка на мой YouTube канал, лайк и мы начнем открывашку Мы начнем открывать так, так, так, кто-то явно не подписан. А ну быстренько подпишитесь, бак тут вас ждёт. Кстати, у меня уже пятый персонаж. Пятый, пятый зубастер. Раз зубастер, два зубастер, три зубастер, четыре зубастер и пять зубастер. В общем, понятно, пять зубастеров у меня. Кого то там было четыре, а у меня пять. О-хо-хо, так, так, охота... Охота на охота на трофеи. Ну что ж, давайте тогда возьмем. О, кстати, сундучок золотой. Так, сейчас, прямо сейчас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И из этого сундучка выпадет мне и вам что-то полезное. Открываем и.. И что-то выпадает. Смотрите, Бобах! Ба новый бравлер. Ларри. Разблокированный новый персонаж. Ларри, привет тебе. Давай с вами. В общем. Вот так. Вот, Лари, Покажи всем. У нас уже 6 персонажей, 6 зубастеров. Блин, тут лисенчик стоит такой. Ха-ха-ха, не поймаешь меня. Смотрите, друзья, вот, что я заметил. А, все норм, норм. Тут значит доступные. Можем вы выбить пингвином. Это кто у нас такой? Напишите в комментариях, кто это такой. А, акула. Это кого-то такое, я не знаю их. А, Лига, Лига. Восьмая, седьмая. У меня их еще нет. Вот, значит не найден, но ну, мы его найдем. Ну что, Ларри, ты готов? Нет, ну нет, так нет. -мо. Просто напишите в комментариях. Бери, Ларри, и все, я возьму следующий видеоролик. Смотрите, смайлики он ставит, он смайлики ставит. Ой, ой, ой, ой! -ой. Сейчас мы тоже наставим, так подождите. Вот, первый смайлик пошел. Так, так, так. Второй смайлик. Сейчас мы покажем, класс. Так, так, так, нажимай, нажимай. Так. Тихо, тихо, тихо. Блин, ну, что, мне лагает? Да ладно. Значит, у нас есть скорость. Куда пошло? Так, так, уворот, поворот, уворот. Так, так, так, так. Так, ага, жираф тут. Я понял. Так, хп, хп берём. Так, так, так, хопа, наделаем. Танцуем, танцуем. Убиваем, берем хп. Ну, как все обычно берут хпшки, тогда мы тоже будем брать. Так, взрываем. Так, берем щит. Как вам профессионал показывает? Все окей же, да? Так, отступаем. Так, так, так, тихо, тихо, тихо. Карта, карта сужается это все где Эй, друзья я не понимаю где все помните прошлые ролики их было очень много а теперь вообще их мало кого-то убили 5 плюс 33 у я все вижу так идем сюда вот ух ты карта карта Отлично, это же центр. Это ж центр. Бомба еще получше, бомбочка возьму. Ага, не ожидали. Игры, игры, игры, Хопана, ХП, хоп, хп, хоп, хоп. хоп, хоп, хоп. были меня убили ну ладно так, плюс 40 получается получается 990 в общем забрать награду в общем знаете для чего я это коплю ну что прям выпало лег легендарный и чтоб его там подкопить по-быстрому так что хай будет а плюс 3 это не нужно о монеты еще сотку но мне пока что не нужно так предметы о, мега ящик а еслирутный ящик кто, кто для то только вот не знаю круто ли не круто в общем с вас лайк подписка на мой тип канал всем удачи всем пока